Ну что, пришло время рассказать про нового бронебойного малыша от компании GeekVape. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда Сигарет нет, и сейчас я расскажу вам про Aegis Hero. Но перед началом этого обзора я хотел бы сказать, что к нам в руки попал образец не для продажи, поэтому конечный вид упаковки и того, что находится внутри, может отличаться от нашего. Внутри упаковки нас встретит мод, два испарителя, кабель микро-USB и запасной дриптип. Также есть небольшое количество мукулатуры в виде инструкции и гарантийного талона. Внешний вид этого малыша всеми своими формами напоминает нам о принадлежности данного девайса к бронебойной линейке от GeekVape. На лицевой панели разместилась кнопка Fire. Она маленькая и удобная, и одинаково приятно нажимается как указательным, так и большим пальцем. Чуть ниже находится небольшой экран, на котором указана вся необходимая информация А именно, сопротивление на испарителе, заряд аккумулятора, количество сделанных затяжек, мощность и режим парения В самом низу находятся кнопки управления «плюс» и «минус» Справа от панели управления находится порт микро-USB, который закрывает большая резиновая заглушка. На противоположной стороне от панели управления находится кожаная вставка и металлическая рамка, на которой есть гравировка AEGIS. Корпус мода выполнен из металла и пластика. Также он прорезинен, благодаря чему будет просто идеально лежать в любой руке. Внутри этого девайса располагается довольно большой аккумулятор на 1200 мАч и плата, которая обладает всего двумя режимами парения, а именно Power и Bypass. В верхней части девайса располагается картридж. Картридж работает на сменных испарителях. Объем у него не самый маленький и составляет целых 4 мл. Отверстие для забора воздуха и кольцо регулировки обдува располагается прямо под дриптипом. К слову, дриптип является съемным. Осуществлять заправку картриджа весьма удобно, так как отверстие для заправки находится на верхней грани картриджа. В девайсе используются такие же испарители, как на Aegis Boost. Еще не стоит забывать о том, что это девайс из линейки Aegis. А это означает, что производители наградили его защитой от воды, пыли, грязи и ударов. В конце этого ролика я могу смело посоветовать Аегиса любому человеку. Он обладает отличной вкусопередачей, регулировкой обдува, большим картриджем, огромным аккумулятором и бронебойным корпусом. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале. Пока.